Я рисовал э, Хайзенберга. Что? А, так ты, а ты ж не с России? Где ты, ты, находишься? Я забыл. Память в порядке. Добрый вечер. Как ваши дела? Здравствуйте, меня Егор зовут. А вас как? Мне Жень, меня Женя зовут. Женя, ты откуда? Я, я сейчас в Польше нахожусь, сам с Украины. Да, а вы откуда? Город Новая Ладога. Как? Город Новая Ладога. Я не знаю, где это. Это в России? Да, недалеко от Питера. О, замечательный город, кстати. Мне нравится. Мне нравится фильм «Брат», и мне нравится смотреть на э, Питер. Там красивый Питер в фильме. Именно. Там, ну, собственно, сам Питер я не видел никогда в жизни, но в фильме он крутой. Э, так, а что вы, о чем общаетесь? Так, Вообще, а раз. Как рад, вас дела? Вообще, Вы, рад. похоже, знаете, я вам сейчас... Можно? Могу? Нет, сука, не могу, потому что имею на телефоне. Я рисовал э, Хайзенберга, да? Да, Уайт. Да. Молодец. Это с ума сойти. Прям именно... Ну, не сказать, что копия, но очень похож, мужик. прям да. именно... Вообще не похож. Ебанись, как похожий старый, чушь. Я-то не кричу. На, не Я-то не говорю. Это, это, это жизнь. Это жизнь. Угу. Да. Так а шо, а чем этот наркобарон занимается в четверг лет? Да, я... Не, не, ты че? Я никаких находок не употребляю. Мне не нравится. А я к тебе пришел до этого образа? Скажу ну, тебе честно... Пришло, где ну, пришло... Вы, ну, осени, выдумал. А Где-то mm. в начале осени мне ребята также из чат-рулетки сказали, что я похож. У меня тогда была просто борода. А потом я купил э, и шляпу. Вот. Я понял, mm. что вроде есть какой-то шкосфор. Есть сходство, Шкосфор, базара нема, брат. Ну, ты понял. Ты. Mm. Именно... Я ебало позвал их сразу. Да. Так потом а что дальше? Понял, потом я посмотрел сериал. Потом я посмотрел сериал. Ага, потом ты... я понял, что да. в Джесси Пинкона можно превратиться даже вот так. Зацени. А ну. Ну, типа, ну, похоже, понял, но не особо. Все-таки больше на Вайта похоже. Без бороды, да. Драйсси будет. Джасти будет, если только без бороды. Вот. Так, а что, ты пробовал участвовать в как-то там пародиях, где-то, ходить на телевизор, там показываться. А чем занимается по жизни? Работу. Чем занимается Волтер Вайт по жизни. Да, никаких нерхов. Никакого вреда для общества. Ясно. Очевище. Ну, а что, делаешь? Я, блядь, оказывается, То Я, оказывается, ебать, мой хуй. У тебя сейчас сколько mm. времени? В мене, а. 20-10. Блин, у меня тоже. 22, 10. У меня. Нет, 20-10. Без 2. А. У меня. Я думал, еще за пивом сходить. Я допил последнее пиво. Там в и сгиняешь, что? Нема круглосуточного -су магазина. Не могу говорить слово круглосуточное. Друже, у нас да, это... да, да, да, закрещают продавать 22.00. Да, а у нас есть круглосуточный для тела, я говорю. Там дороже. Дороже, да? Что? Дороже. Дороже? Сколько сто я бы только пью в России? Э, 0.5. Самая средняя цена. Не знаю, ну, э, евро. Да, Блять, в рублях, мне скажи, нахуй мне в евро, я не шарю в евро. Владимир, в рублях, не знаю, ну, ну ночью, ночью дороже. ночью. А, так ты, а, ты ж не с России, где ты находишься, я забыл. Город Нового Ладога. А где это есть? Город Нового Ладога, я же тебе говорил. Так это в России? Да. Ебать, я спичек не бачу в миллион вот. Ебать, брат. Я спичек не бачу, блядь, тысячу лет, блядь. Да, ты спички выпить курюще, А что в я... России нема я... газа? А где спич... спич... а в России газа куришь? Я ебало валю. Э, спички со, со знаками что? зодиака. Я их покупал специально... А да для... я не, не знаю, что он такое. А, да. кстати, Я козерог. Я купил много разных, э, чтобы... Э, Подругам подарить на Новый год. Подарим? Ну, Подру... ну, подруги довольны, блядь, что ты им спички, ебать. Подругам абсолютно спички подарил. Я ебал. Вот там, мной... там, там, прикинь, такой загон был. Разные девчины, ну, они мне как бы да. просто знакомые. Я им всем подарил. И каждый из них какой-то знак зодиака И вот там продавались такие вот спички. Да? Не, ну ладно, ну базара не маг. Конечно, ты... Я, я тебе куда-то, я, я продал... бы и подарил, если бы можно было. Епать, в России газа, запиздал сколько. И не маняют, блять, зажигалки не Я ебало валяю старые, видишь? За спиной стоит этот э, баллон для заправки газа, я не знаю. Ладно, газа... Вайт со своим баллоном, ясно с тобой, что прикольный, тип, понял, ну типа смешный. Ты похож, ну именно, реально, я тебе фотку показал, я когда-то рисовал ну ты именно похож. Смотри, ты не проеби свой талант, ну, может, он не только в этом заключается, а может, там в чем-то еще. Ну, давай, не проеби, короче. И все, будет хорошо. Мы скоро, слава Украине, дай Боже здоровья.